Финансовый директор, за что точно нужно увольнять и даже не работать с финансовым директором? Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров, ты на канале финансового предпринимателя. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! За что гнать поганой метлой финансового директора? финансового директора. Итак, когда я заходил в область финансов, в строительство управленческой отчетности, в область управления финансами, я стал натыкаться на финансовых директоров. Я стал нанимать финансовых директоров. Я думал, что есть финансовые директора, готовые под нашу специфику, чтобы они оказывали нужный параметр для наших клиентов. С первым, с чем я столкнулся, приходит финансист, и он очень крутой. Он говорит, я буду анализировать, я буду автоматизировать, и у меня будет крутая визуализация и оптимизация. Я буду что-то там делать в общем. Вопрос первичных данных, вот мы тут первичку собираем, там еще еще. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Это тот финансист, который боится там затесать рукава, переформатировать первичку любого количества, чтобы получить нужные отчеты. Нет. Нужен там на первичку какой-нибудь там бухгалтер какой-нибудь там, типа человек, который там получает 3 копейки, а я вот буду анализировать, буду автоматизировать. Сразу нафиг. Второй момент, когда финансист говорит, ну вот мне предоставили отчетность, я на основании этой отчетности сделал графики. А насколько правдивы эти графики, ну вопрос, насколько правдивая первичка, это уже дело пятое. То есть я тут ни при чем. Снятие всей ответственности. Такого финансового директора тоже сразу. Убираем. И еще момент, когда финансовый директор говорит, ну, как бы это не дала, это не дала, ну, я про данные, которые он ä, заполняет. Но это не точно. И как бы вот поэтому у нас ничего нету. Нету месяц, нету два, нету три. То есть... Как бы, а, смысл тебя, да? То есть, где боевые патроны, на которых мы принимаем управленческие решения? Нафиг. А, постоянно загруженный финансовый директор. То есть, ой, я пока занят, ой, я тут анализирую, ой, я тут программирую. Все полная туфта, потому что финансовый директор ответственный за сбор внесения и анализ данных, если он грамотно заполнил ДДС, смотри, кстати, об этом в наших выпусках на Ютубе, то у него автоматические отчеты. То есть он ответственный за ввод данных и за отображение данных. То есть он, когда мы тыкнем любую цифру в движении денежных средств, он сможет сформировать, из чего получились эти данные. Если он этого сделать не может, все, до свидания. Если вы получаете крутую какую-то презентацию, на которую нельзя погрузиться в источник транзакций, нафиг. Итак, это базовые вещи, прям красный маркер за 100 нужно гнать поганой метлой финансового директора. Поставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик. Смотри о том, как должен работать финансовый директор, какие отчеты он должен формировать, какие есть данные, которые он должен носить и нести за них ответственность на моем YouTube-канале.